где без гордильня невозможно, и одновременно с этим производство подразумевает постоянный выброс каких-то элементов. Вода уже проходит пусть и насыщенный, но Но ну, Единственное, что они менее эффективны, особенно в жарких периодах года. Вот. И когда требуется большой объем остудить, да, вот большое количество тепла и большой объем воды. То... Владимир, так В этом плане мы уже сейчас только что говорили, а другие, там то блоки, которые там есть. Я могу сидеть человек зачем он пришел.